Приветствие на сцене команда КВН Детки в клетку, школа номер 37, для КВН, назад, наш полет. На сцене команды КВН «Детки в клетку» Ну что, начнем? Параллельная реальность Слышь, чел, столь поздний час С какого комплекса вы будете у нас? Скажите, есть бабосики у вас? Согласно РФ 49.00, вы не имеете права находить столь позднее время на улице. Поясните за нарушение. А может, запашлится нам штраф? Фига себе. Ничего себе, Ранечка! А теперь блок-миниатюр про школу. Безнаказанность. Аделя Фаилевна, а можно наказывать людей за то, что они ничего не делали? Конечно же, нельзя, Артур. Адель Фаильевна, я домашка не сделал. Лучше поздно, чем никогда. Шакира, почему опоздал? Поздно вышел из дома. А раньше нельзя было выйти. Уже поздно было раньше выходить. Три любимые причины. Адель Рафаэльевна, назовите три причины, по которым вы любите свою работу. Июнь, июль, август. Не сильный. Свет, а давай я понесу твой портфель. Ну, не тяжелый. Да и я не сильный. Месяца года. Итак, ребята, давайте покажем, как мы выучили месяца года. Ну, поехали. Ян, Варь, февраль. Рай. Ну, а теперь сами. Арт, рель, ай, юнь, юнь, густ, ябрь, ябрь, ябрь, ябрь, ябрь. <музыка> А хотелось бы закончить любимыми словами Ксении Владимировны. Сядь, урок не закончился. Звонок для учителя. С вами была команда КВН «Детки в клетку». Спасибо!